Первое. Всегда мы отмечаем линии цементно-малевого соединения. Мы говорим о классической рецессии десны. Мы его просто фиксируем, что оно есть. Дальше мы находим десневой край. И мы измеряем расстояние от цементной малевого границы до десневого края. И получаем такой показатель, как глубина рецессии. Это первый параметр, который мы обязаны отметить у себя. Второй параметр — это потеря клинического прикрепления. После измерения глубины рецессии мы берем парадонтологический зонд, вводим очень аккуратно в десневую борозду до сопротивления и отмечаем вот эту глубину, сколько? Миллиметра два. Этот показатель мы прибавляем к показателю глубины рецессии и получаем показатель потери клинического прикрепления. Тоже фиксируем 5 мм, глубина рецессии 2 мм, потеря клинического прикрепления 5 мм. Потом мы уже выполняем оперативное вмешательство и очень важно, когда вы уже э, сформировали лоскут, вы видите поверхность корня, вы зондон. Отмечайте 5 миллиметров от слизно-десневого соединения, и только лишь в этих 5 миллиметрах вы имеете право работать. Что это значит? Это значит, что только эти 5 миллиметров обнаженной поверхности вы имеете право обрабатывать А или кюретами, или скейлером, или проводить химическую модификацию корня. Если даже вы увидели, что еще 3-4 миллиметра имеют обнаженной поверхности корня, это считается анатомическая дигисценция поверхности корня. Вы ни в коем случае не должны, это запрещено, касаться этой части корня ничем. Ни кейлером, ни бором, ни кюретами, ни прогелем, ни тетрациклином, ни лимонной кислотой, ничем. Это категорически запрещено. А еще раз можете... Да. Смотрите. Вначале мы определили глубину рецессии. Это понятно? Да. Дальше вы зондом вводите в десневую, в десневую борозду. Вот. До, до операции еще, на этапе диагностики. И получилось еще два миллиметра. Вы плюсуете эти два миллиметра как глубине рецессии. 5 миллиметров. Дальше вы откинули рост. Вы зондом отмечаете 5 миллиметров от слизистой десневого от, от цементной малевой границы. Понятно, да? Вот вы отметили, например, вот до этого участка. А дальше вы можете увидеть еще корень монголы, обнаженных. Там нельзя. Потому что это естественная открытая поверхность корня. Она не загрязнена ничем. Она была спрятана под десной. То есть мы предполагаем, что там имеется живой цемент, там имеется перизонтальные волокна, там все хорошо. То есть мы ни в коем случае не должны его трогать. Первая ошибка, или, первая, или первое, что может повлиять на результат операции, если, например, что-то не приживается, отторгается и это работа вот в этой запретной зоне. Дальше хирургические методы устранения рецессии десны. В целом, очень так скажем, систематизируем, мы получаем два раздела. Это лоскутные операции и методы трансплантации. К лоскутным относятся латерально смещенный лоскут и коронально смещенный лоскут. Латеральный мы сегодня не рассматриваем здесь, вот у меня коронально смещенный лоскут. Он бывает следующих разновидностей. Мы его э, выделяем по части, есть разрезы или нет разрезов. Первое. С послабляющими вертикальными разрезами, которые переходят слизисто десневую линию. К этому варианту относятся трапецевидный разрез и треугольный. То есть трапециевидный лоскут и треугольный лоскут. То есть при этих вариантах вертикальные разрезы переходят в слизистую десневую линию. Вторая разновидность это – это при проведении косых вертикальных разрезов, но в области сосочков. Это конвертный лоскут, по-другому вариант зукель. Лоскут-зукель. И третья разновидность – это без вертикальных разрезов, без разрезов сосочков. Это уже тоннельный лоскут. То есть тоннельный лоскут – это корональное смещение, но без вертикальных разрезов. К методам трансплантации относятся пересадка свободных десневых трансплантатов, относятся двухслойные методики, и двухэтапные методики. Вот сегодня здесь, вот сейчас, мы будем говорить о использовании свободного десневого трансплантата, Потому что в перерыве ко мне многие подходили, спрашивали, а как вы начинали? С чего вы начинали? Я говорю, начало любого протонтолога – это использование свободного десневого трансплантата. Как бы кто бы ни говорил, методика – это старая, у него есть недостатки, у него есть преимущества. Но это методика, которая позволяет вам научиться правильно забирать трансплантат, научиться понимать заживление мягких тканей и анализировать свои осложнения. На сегодня практически редко, когда кто-то применяет однослойные методики, то есть просто смещая лоскут. Чаще всего мы используем двухслойный. Лоскут плюс трансплантат. То есть основа основ – это трансплантат. Как научиться его брать, обрабатывать. Одним из вариантов трансплантации является забор свободного десневого трансплантата и его деэпитализация вне полости рта. Результат после ортодонтического лечения. Имеется вестибулярное выдвижение зуба, Имеется рецессия десны с аппекальной границей в виде подвижной слизистой оболочки. Конечно, можно такую рецессию устранить на сегодня тоннельным методом. Но это было 4-5 лет назад, когда нужно было учиться, нужно было понимать. Поэтому мы провели пересадку свободного десневого трансплантата. Для формирования зоны прикрепленных тканей. Свободный десневой трансплантат это участок мягких тканей, который включает в себя эпителиальный, то есть кератизированный, и соединительно тканные слои. Получаем мы свободный десневой трансплантат из твердого неба, из проекции. 4, 5, 6, 7, 8 зубов. Из области адентии и из области бугра верхней челюсти. Наиболее опасной зоной для забора свободного тесневого транспланта является область примоляров. Так как слой коллагеновых волокон минимальный, а слой подслизистой ткани и жировой ткани выраженный, Поэтому мы получаем ткань меньшего объема, но с большими рисками появления кровотечения в раннем послеоперационном периоде. Наиболее безопасная зона – это 6-7 зуб. Подслизистой основы нет, только лишь соединительная тканная основа. Можно брать в области 8 зуба. Я очень часто в имплантологии, в продуктологии беру э, от восьмого зуба до второго зуба. Показания к использованию свободного десневого трансплантата. Это узкие и неглубокие рецессии. Это рецессии третьего, четвертого класса. Это рецессии десны с язычной поверхности. И это рецессии десны, вызванные патологическим прикреплением уздечек. Все это свойственно только нижней челюсти. Свободный десневой трансплантат на верхней челюсти практически никогда не применяется по эстетическим показаниям.